привет ребята добро пожаловать на канал сегодня в ролике я вам расскажу что такое лаунчпады на байбите сколько на этом можно заработать и как здесь принимать участие первым делом давайте разберем с вами результаты по прошлому лаунчпаду стоимость за одну монету каста была 4 цента сейчас если мы посмотрим на график эта монета стоит 80 центов получается если бы мы зашли в этот лаунчпад хотя бы на 10 долларов мы бы смогли заработать больше 200 долларов чистой прибыли то есть получается один лаунчпад и 200 долларов чистой прибыли теперь буквально два двух словах как здесь можно принимать участие в этих лаунчпадах. Первым делом вам необходимо пройти регистрацию на платформе, после нажать в кнопку подробнее и здесь вкладочку launchpad. Чтобы здесь принимать участие в этих лаунчпадах, вам необходимо купить уже токены бит. И за то, что вы держите грубо говоря токены бит на своем аккаунте, чем больше вы их держите, тем больше вы получите ту самую аллокацию. Лимит на пользователя у нас получается 14 тысяч. вот для данного проекта один токен у нас будет стоить буквально с половиной цента и получается чем больше вы держите битов на своем балансе, тем выше ваша аллокация. Что такое аллокация? Вы, к примеру, подаетесь на определенный проект на 1000 долларов. Ну, понятно, таких, как вы, ребят, будет много, и аллокация это та часть, на которую вам дадут продать. То есть вы подаетесь в определенный проект на 1000 долларов. Вам на 1000 долларов никто не даст, грубо говоря, токена. Вам дадут всего лишь там на 10 долларов этих токенов. Получается, ваша локация вот, в данном проекте всего лишь там составила 1%. Все остальные деньги вам просто вернут на баланс. Получается, ребята, здесь примерно такая же ситуация. Теперь давайте вам покажу это более подробно. Первым делом, чтобы принимать участие, я вам сказал, нужно, чтобы вы купили себе токены бит. Я их уже себе купил, купил на 6 тысяч долларов примерно, но смотрите. Их у меня нету вот на этом вот балансе, потому что сейчас они находятся у меня в бифай-центре. То есть они у меня просто не лежат, они у меня находятся в работе. Вот мои биты, то есть получается они просто лежат и вот здесь вот в стейкинге я нажал сюда добавить стейкинг выбрал их максимальное количество и эти биты которые у меня лежат в стейкинге они также учитываются здесь при подсчетах если вам объяснить простым языком то вот эти биты должны быть то ли на спотовом деривитивном и бифай аккаунтах то есть неважно где у вас будут лежать биты главное чтобы вот в это вот время они были на каком-то из этих вот аккаунтах принимать участие в лаунчпадах можно от 50 битов правда это будет не совсем целесообразно потому что я вот заходил в прошлый проект на 552 бита это примерно 1000 долларов и получается мне начислили 115 монет каста эти монеты каста я продал примерно за 130 долларов и получается то что у меня локация ребят вы должны понимать всего лишь было 4 доллара эта монета дала мне вот 30 иксов то есть мне дали локацию на 4 доллара и я продал эту монету по 30 иксов. То есть получается 120 долларов чистая прибыль. За то, что я просто держал биты у себя на аккаунте. Теперь давайте еще немного о подробностях. Вы держите те самые биты. После того, как здесь время уже будет заканчиваться, вам необходимо будет нажать на кнопку зафиксировать. То есть, чтобы вы конкретно приняли участие в лаунчпаде. Если у вас также будут лежать деньги в бифай аккаунте, чтобы вы там получали дополнительно какие-то проценты за тот самый стейкинг, то вам необходимо будет перевести их на спотовый аккаунт, чтобы потом на ваши биты. Э, то есть на какую-то маленькую часть купили вам этих сайдных токенов GGM. Эта монета буквально уже через час-два будет листиться на Барбите, и вы сможете ее спокойно продать. В общем, если у вас так же, как и у меня будут лежать, переходите здесь на Abify аккаунт и опускаетесь немного ниже, чтобы эти деньги уже, грубо говоря, забраться с тейтинга. Нажимаете здесь Dual Mining или Pool, я уже сам еще сейчас не помню. Вот, можно нажать Pool и здесь просто нажимаете забрать. После того, как вы эти деньги забираете, вам необходимо будет взять... И перевести эти деньги на спот Нажимаете кнопку перевести, с бифай аккаунта на спот выбираете здесь свои биты и выбираете просто все, которые у вас есть. После того, как вы сделали этот перевод, вам просто вот на какую-то маленькую часть купят вот этих самых битов. И вы, ребята, должны понимать то, что когда вот происходят опять же эти самые лаунчпады, многие ребята вот покупают эту монету бит, ну потому что это на самом деле выгодно. Ты покупаешь токен бит, он растет ценею и вот посмотрите просто, когда объявили о лаунчпаде, как цена просто пошла на повышение то есть сразу видно, то что этот токен нужен Я во всяком случае вас не призываю покупать данный токен Понятно, то что не каждый лаунчпад будет давать такие огромные X Но пока есть эта возможность, грех этой возможностью не воспользоваться И теперь буквально ребят по пунктам Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию После купить токены бит Эти биты вы можете просто держать у себя на спотовом аккаунте Чтобы вам там уже себе голову не дрить Но если вы хотите получать параллельно проценты Так как я, то есть за то, что вы держите биты Нажимаете вкладку подробнее переходите точнее бифай центр пул закидывайте их в пул и перед тем как нажать кнопку зафиксировать вы их достаете с пула и обратно отправляете себе на спотовый аккаунт после этого вам уже на определенную часть ваших битов начисляют вот эти токены ggm и буквально уже через час можно продавать эти токены сексами вот как мы с вами посмотрели на примере токенов каста поэтому посмотрим что у нас будет дальше вот вам тема для заработка пользуйтесь возможно вам это будет интересно также ребята я вам Помню то, что вся информация по IDO, ICO, IPO появляется оперативно в Телеграм-канале. Здесь я уже делюсь всеми своими инвестициями, а на Ютубе я не всегда, короче, успеваю вот это все записывать, но здесь вы вот прям все найдете по каждому IDO, то есть по всем вот этим вот фишкам. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео для вас было полезным. Оставьте обязательно свое мнение в комментариях, поставьте лайк либо дизлайк, мне важно ваша реакция под этим видеороликом. Всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.